Всем привет, сегодня будет второе видео с Буковеля, будет очень много интересного, полезного, а также мотивационного материала, так что обязательно досмотрите этот влог до конца. Вот такая вот здесь у меня атмосфера, любимая катается с инструктором, а я для вас снимаю влог, потому что когда она снимает влог, она все вот убирает, знаете, ну девочки, чтобы было красиво, а вот так вот все в реальности, только что... Отснял для вас видео с дрона. Вы видели некоторые кадры в первом видео. Не сильно удобная штука, ребята, такая, знаете, опасная. Залетаешь на километр, уже начинает пищать, потерян сигнал. Залетаешь на 200 метров вверх, тоже начинает пищать. Часто пропадает сигнал. Плюс в некоторых местах стоят вышки, он вообще не управляем, но я уже научился. С этим справляться. Вот ты его просто отпускаешь, он себе летит, куда ему захочется. Нужно вовремя его повернуть в нужную сторону. Батареи здесь хватает на полчаса. И 20 минут, вот реально 20 минут, можно хорошо отснять. Так что я далеко не летал, поснимал вам вот эту местность. Запустил сразу же с балкона. Я очень часто на путешествиях запускаю дрон с отеля. В некоторых местах приходят, жалуются. Говорят, чтобы удалили видео, потому что у них не разрешено снимать, но я еще ни одно видео не удалил. Сейчас уже три часа, сажусь работать, с утра кайфанул, покатался, с утра такая хорошая погода, нету людей, вообще кататься кайфово, а вот в обед уже небо затягивает, очень тяжело здесь выцепить солнце, так что когда оно появляется, сразу достаю камеру, чтобы нормально все снять, потому что когда идет жесткий снег, вообще невыносимо снимать. Сегодня, кстати, ребята, у нас был пожар. Внимание, уважаемые работники и гости. Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. пожар. Просим вас сохранить. Все, пожалуйста, закончился. Господи, мы только пришли, переодевалась, и тут объявление, что возник пожар, и нас просят выйти на улицу. И все, но сейчас оно прекратилось. Жестко, знаю, все, все испугались. Сломалось. Я не испугалась совсем, но идем, наверное. Идем. Все посмотрим. Ой, так наслаждался видом. Но все нормально, тревога оказалась сложной. Кстати, вы спрашивали, почему я в очках? Да потому что везде снег. Везде все белое, и очень тяжело мне без очков. Короче, я пошел работать, встретимся в следующем кадре. На этот раз, ребята, мы решили завтрак заказать. Увидели, что вот здесь есть менюха, и можно заказывать яйца фашот, яйца бенедикт, яйца с беконом. Себе заказал два вот таких вот яйца «Бенедикт» с лососем. Еще одно мне донесут. Порцию сырников. Сырники, кстати, здесь нереально вкусные. Здесь, ребята, один сыр. Я еще таких сырников никогда не ел. Фрукты, сок, нутелла под сырники. Смузи. Смузи. Во, вот это я называю завтрак. А что это за трава зеленая? Шпинат, Шпинат. Ну, шпинат это такое. Ну что? Приятного аппетита. Вот, принесли мне еще яйцо пашот. Я очень люблю яйца, я вам уже говорил. Пробиваем, и оно течет. Блин, желток это самое вкусное что есть яйца да а минус жидких яиц в том что они мне постоянно вот вытекают на вещи текут по бороде не могу и с этим справиться так пришли забирать наши борды и будем сейчас кататься вот такой вот красивый борт у любимый да, а у меня вот такой вот отстойный у -у -у. Любимая в балаклаве Ужасно неудобная и вещь, думала. и я катаюсь в шапке, потому что вообще неудобно Да, но зато она закрывает, и лицо не дует и Можно вот так вот надеть на лицо Покажи, как времени. ты закроешь <смех> Да, как шапка, как носок, короче Все, да, погнали кататься Давай, поехали вот. Пришли на фотосессию. Меня уже пофоткали. Фоткают любимую. Собаки такие крутые. Очень холодно, ребята. 15 градусов мороза. Но здесь как-то не чувствуется. Хорошо. Браво. Умница. Отклонитесь. Немножко назад. Чуть-чуть. Хорошо. Гром на меня. Гром. Смотри, смотри. Не хотят не лежать. Балу на меня. Гром, ляжь. Гром не слушается. Подвиньтесь, пожалуйста. Вот. Подвинь. Все, вот так. Хорошо. Ближе к Юрику. Этого да. не трогаем. Все. Он не любит, куда ему ложат. Руки все, на него. Все. Гром на меня. Ноги убрали. Вот Рожки будут. Все, отработали, да? Да. Yeah. Завтра мы хотим на 11 записаться на катание. Есть, да, у вас время? Не знаю, сейчас посмотрю. Стоять. Это 500 гривен за одного человека залог оставлять, да? да? И, одно катание 2000, то есть 4000 да. будет, да? Да. Стоять. Стоять, балу. Иди сюда. Одно катание 2000 гривен. Это ну, 4000, 4000 рублей. Так, мы пришли на экстремальное развлечение. Да, так, мы взяли маятник. Давай. Электро. Да? Электро да. Или гибрид? Есть два в одном. Механика плюс электро. Ну, я поеду на механике плюс электро. Давайте мы ставим вам два гибрида, а вы по дороге разберетесь, что вам будет О, прикольнее да. по ощущениям. А И... можно там остановиться, да? Ну да, только если у вас тряски там большой не будет, не ага. хочу, Короче, едешь на велике по веревке. И я себе взял еще роуд-джамп, jump. Jump. Ну, прыжок. Вышки Все, мы погнали Итак, проехались мы в одну сторону, сейчас будем ехать в другую сторону. Страшно, интересно. Как тебе? Ух, я даже не дышала, по-моему. Очень классно. Страшно, но круто. Ну, короче, ничего страшного. Страшно. Можно крутить педали, можно нажимать вот эту вот кнопку. Ух, мы это сделали. Но сейчас... ну, такого, ребята, я еще нигде не видел. Готово? Чего нигде. Да. Я скажу, Нет, будет. не готова. Я никогда не готова сородить тебя прийти. Господи, как я боюсь! что-то идти Скажите, когда Держаться за что? Еще раз, я вам скажу, переберетесь в заседе Скажите только Но скажите, Я да. очень боюсь а Мама, господи, держи меня, держи Что делать? Держи, девушка О, Говорю, все будет хорошо Не бойся да. Так? Всё, держись. Да. Я О! не держу руками. Держи меня. Держу тебя. Можно почему-то орать? Можно. Как Господи. Мамочки, держись. Держите. Ну что, готовы? Да. Готовы, Нет. Раз, два, три. Боже, как мы нашли друг к другу, ну идем. Ой, боже, сейчас Ой, как холодно. Яйца жмет, стирает. Ой, боже, это офигеть, ребята, это того стоит если у вас любимый человек есть, берите его, визитесь, не катайтесь вместе, вести это так классно, когда вы лопаетесь только мне так трет яйца эта штука. Ой, пускайте нас уже поскорее. Все, ребята, сейчас буду прыгать с вышки. Первый раз было очень стрёмно. Второй раз так же. Первый раз я прыгнул на счет. В этот раз тоже прыгнул на счет. Очкова. Перший раз плыву года два назад с 35 метров. Тут сколько? Ну, третий почти, без блока. Три, два, один прыжок, 2, прыжок 3, Да. 3, Да. 3, 2, 1, прожжет, прожжет да. Да. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, но какой же кайф, ребята, вот первые там... Первые две секунды. Да какие две секунды? Первую секунду. Это ощущение ни с чем не сравнится. Первый раз нам сделали скидку, как блогерам. Потому что вы говорили, что вот ты блогер, тебе должны делать скидки. Ну, уже 100 тысяч подписчиков, да, уже делают скидки. Дали нам бесплатную фотографии. Фотография стоит... 50 гривен. 50 гривен это 100 нам ее рублей. Подарили. И нам ее, да, подарили. Еще и подписались на наши инстаграмы, каналы. Даже на мой. Да, подписались. Очень милые ребята. Ох, классно. Жалко, что вот этот миг длится всего лишь миг, всего лишь одну секунду, и ты не успеваешь эмоций им все полностью равно. насладиться. Да, эмоций очень много. Сейчас едем в отель. Переодеваемся и едем в Чаны с горячей водой. Чан – это такой большой котел, как кастрюля. Она стоит на огне, и вода греется там, я не знаю, до 40 градусов, и вы себе там купаетесь. Все, идем в Чаны. <соспитут> Первый раз я был с пацанами, мы тогда готовы были. Да, ну пойдем в речку, пацаны, мы жесткие, да? вот, это наш, я так думаю. Слушай, ребят, минус 12 мороза сегодня. Первый раз я вот так вот сажу просто в по ходу. Смотрите, вот так вот это выглядит. Я раз а, накрытия я нету, плохо. Меряем температуру воды. Больше. Ну да, 40 максимум. Доходит до 35. Так, здесь нам принесли закарпатский чай. Очень вкусный, на травах. Держи. А, нет, давай сначала бахнем наливочку. Здесь у нас есть наливочка. Запечаем. Не наливочка, а медовуха очень медовуха, вкусная. Она, в подарок, она сладкая, она вообще не, ну да, она не крепкая. Настоящая. Она очень вкусная, пей, она вообще не крепкая. Так, ребята, зашли на ярмарку. Я себе взял попробовать все по порядку. Медовуха, хреновуха, вышнивка, карпатский бальзам. И смотрите, здесь ставят все на лыжу. И я буду сейчас пить с этой лыжи. Вот так вот, ребята, пьют, но я один. Вот это настоящий блогер, одной рукой все делаю. Ребята, здесь 40 оборотов, но за счет того, что она такая приятная, теплая, насыщенная, этого вообще не чувствуется. Я первый так пью с одной рукой. Все пьют с двумя руками. На десерт у меня карпатский бальзам. Сюда входит 25 карпатских трав. Теперь они входят в тебя. Вау. Это самое вкусное. Ох, ребята, шикарная тут атмосфера после наливочек. Я взял себе борщица. Блин. Так. Вот, смотрите, какой тут борщ. Также идет смалец. Крышку нужно мазать и кушать. Снег, Макс, снег идет. Нормально. Что, будем пробовать? А в Ой, ну блин, очень вкусный. Нормальный тут такой кусок мяса, да? Так, по-домашнему. Тут везде да. очень большие сытные порции. Сколько 150 гривен 300 рублей Как минималка на Олимпе Для курорта именно для Букавелия это нормально Классный снежок пошел, елочка, вообще тускушка Я тоже хочу такой Просто все отлитаются, супер Я просто Дай мне базар уме Здесь больше 100 рублей вот, намазал крышку, и эту крышку нужно кушать. А сейчас пойдем на ту сторону покупать сувениры. Так, ребята, накупили сувениров женщинам, мамам. Носочки. Взяли носочки. Покажи мишку. С оленями. Мои. С сердечком. А мужикам мы взяли вот такие вот доллары. Так. Вот такие вот взяли орехи, они в меде. Акации. Мед Акации. А, мед с Акацией. <с вот такие вот взяли белые грибы. Это очень вкусные грибы. Также взяли сыры, кози, овечий. Тут вообще вкус, неповторимый вкус. Вот в Амстердаме это вообще не сыры. Вот это реальные сыры. Ну и, конечно же, взяли наливочки. Вот медовуха. Тут 25 оборотов. 50. И медовый бальзам, здесь 50 оборотов. Но из-за того, что большая выдержка, градус здесь вообще не чувствуется. Так, сколько это Петра Рука? Этой полтора года. А этой? Год и, два месяца. Год и два месяца. Но они, ребята, очень вкусные. Пьешь, вспоминаешь, как вкусно, заканчивается и заказываешь с новой почты. Но это мы берем на подарки, это же не себе берем. В этот раз, ребята, мы пришли в заведение посерьезнее и подороже. Опять же, заказали всякие непонятные блюда. Кстати, заказал... Жарко из оленя, я ни разу оленину не пробовал еще. Заказал кабана, а и кабана тоже не пробовал. Заказал кабана на водке. Дальше здесь у нас паштет с косули, с кабана и с оленя. Здесь крем-брюле с белыми грибами и с каштанами трюфелем никогда не это нам подарок от заведения как обычно да. какие-то сыры здесь какая-то намазка ну и наливочки узвар. И еще я заказал кровянку с белыми грибами я такое не люблю но попробовать нужно вот вам инсайт этого видео пробуйте все самое новое берите из жизни максимум вот что-то есть Такое, чего вы никогда не пробовали, то, чего всегда вам хотелось. Пробуйте, напишите себе список и пробуйте выполнять все это. Вернее, не пробуйте, а берите и делайте. Я очень редко снимаю, кстати, как я кушаю, но здесь просто очень вкусно. Вот эта вот штука, скажи, любимое что у нас Здесь ты можешь снять, даже как я кушаю, хотя я ненавижу, когда меня снимают, когда Это просто ребята, Любовь. с каштанами, с трюфелем, еще сверху сыр, и оно карамелизированное, кисло-сладко-соленое, и просто... Иди, Мне надо напоминает по обру. О, а вот кровяночка подошла, но здесь кровяночка без крови, знаете, она такая попсовая кровяночка. И, кстати, кабан. Кабан на водочке шикарный. Да, очень вкусно. Так, пришли кататься на собаках. Да, я поеду первый, разузнаю дорогу и потом любимой скажу, какие там сложные повороты есть. Вот, собаки. Сейчас покажу вам собак. Можно подходить к любым. Да, я да. ручку да. Да, да. все. да. Да, все, все. Первый раз узнает, там все разведает дорогу, Да, да. я. Нам уже провели Да. Вот это очень Да. Да. Да. Да. Это Да. Да. Гурон? Да. Гурон. Да. Да. Так, это Тагил? Творечка. В карманах все сворует. Шрифт. Ага. Шрифт. Шри. Суд. Красавец. Даниэл и Эдик. отдыхают, да. да, сегодня? Свет. Ну. Эд. Дани. Солы. о смотрите у этого глаз один да Да, что он один они разные ну а почему так у каждого глаза разные ого прикольно я не знал вы знали ребята Здесь тоже блин прикольно не покажете не у тебя глаза вообще темные да джокер джокер джокер Такие жесткие, да, как у волка. О, а это Смотрите, какая порода? Яша, самоед. Самоед. Самоед. самоед. О, от того, от того, Яшка. Сами едят, Яшка. они сами едут. Все сами делают, да? Это самые самостоятельные собаки. Да. Сами едят, сами едут. Сами играется. Какие хорошие. Боже, Яшка. Ангел, папа, и Яша, это сын Финатика, В карман залазит Прикольно Американские акиты. Как? Ну, да, желательно к ним подходить Таких а не видел? А Похоже на овчарок Пять, пять, да С да? таким переплеснутым носиком Это щенки ага. Это только щенки, а, а сколько им? Десять с половиной месяцев, двенадцать месяцев ну, это и 4 года. 10-12 месяцев, это 4 года, а разницы нет. Ну, парень вырастет где-то. А, еще вырастет побольше, да, будет? 70 килограмм будет. Чего ты меня толкаешь? Кто мне толкует? Шура! И вперед швей, вперед швей. так, я уже проехался, сейчас поехала любимая. Итак, что я вам скажу. Когда они едут вперед, ты едешь под горку, и они бегут медленно. А вот когда назад, назад вообще круто. Они с горки, они быстро летят. Ну, короче, ребята, это классно. Едешь, наслаждаешься видами. Короче, всем советую. Так, сейчас мы идем кататься на снегоходах. Смотрите, какие здесь бассейны. Бассейны с горящей водой. Люди себе купаются. Так, здесь бассейн с холодной водой. 5 градусов температура. Тим Хардин? Да. Подписчик. У -у -у. Привет. Привет. на Буковеле Давай встретил. Давай Ребята, встретил подписчика на Буковеле. тут вообще не ожидал. Вообще, я тоже. Я видел, жена, вот девушка. Да, я видел, по сути, Ты в Буковеле думал, может, ты... сюда зайдешь? Это у вас не Прибежал ко мне охранник, я думаю, сейчас запретит снимать, и это оказался мой подписчик. Блин, встретил подписчика на Буковеле, круто. Ребята, вот сейчас вообще в наше время столько всего придумывают, бассейны с горячей водой. Придумали эту велосипедную трассу, то есть с каждым годом придумывают все новые и новые фишки. И отдыхать настолько интересно. Да. Ну, конечно же, когда есть деньги, интересно. Может, эти фишки были раньше? Мы просто не могли себе Да, я просто не мог себе их позволить. А сейчас хочешь что делай, хочешь что делай. Круто. Времени не хватает на все. Да, Спасибо, все. С любимый. Едем с любимой на подъемнике первый раз, кстати. Первый раз вместе. Нам Совсем нужно любимый. на три подъемника: сначала на пятый, потом на двенадцатый, потом на семнадцатый, и только так мы доберемся до места, где будет кататься на снегоходах. Да, тут так холодно, ребята, что-то. Да, очень холодно. Но очень красиво. Ну. Вид я вам не покажу, потому что погода все плохая, белое. идет снег, да, все белое. Но все равно красиво. Конечно красиво. Так, здесь мы сейчас едем на горе, инструктор Застряли. инструктор пробивает нам дорогу. Сейчас буду снимать одной рукой, потому что опять сраная GoPro меня подвела, тут просто, ребята, очень красиво. Погнали. заканчивать съемку потому что очень неудобно управлять одной рукой его немного носит блин здесь очень очень ребята красиво здесь разворачиваемся обратно да и едем обратно Все, короче, закончили мы. Как тебе? Холодно мне, но круто. Ну, мне было жарко, потому что когда едешь, ручки, короче, горячие и нормально. 5 минут и уже привык. Я понял, почему, ребята, у меня не снимала GoPro. Потому что вот у ребят, они все в чехлах, а у меня она без чехла. И без чехла на морозе она сразу же садится. А вот Сонька, кстати, не садится. И сзади сидеть ужасно просто. Почему? Потому что выпрыгиваешь, держишься, скользко, сползаешь, и ну, все что на меня. Снег весь на меня летит, я все мокрое. Ну в елках очень красиво, красивые виды. Да, вид а так немного холодно, потому что вот именно... Желко, что солнце. Да, солнца нет, и сегодня именно такой ветер, и на склонах жестко продувает. А так, короче, нормально. В красивую погоду, когда солнце покататься, посмотреть виды. Так что всем советую, ребята. Итак, давайте подведем итоги этого влога. Решил записать итоги вот здесь, возле елок. Ребята, пробуйте все самое новое. Никогда не знаю... Не кушайте в одних и тех же ресторанах, не ходите одной и той же дорогой. Вот я такой человек. Понятное дело, у меня там есть в Киеве, да, любимый ресторан, там очень вкусно готовят. Но вот когда на путешествиях я, я хожу в разные рестораны, я всегда пробую все самое новое. Я всегда интересуюсь тем, чего ни разу не пробовал, и жизнь будет намного интереснее. Помню еще в общежитии у меня был список. Я писал себе список и там писал абсолютно все вещи. Хочу iPhone, написал iPhone. Потом покататься на трамвае. Я ни разу не катался на трамвае. Полетать на самолете. Полетать на воздушном шаре. Прыгнуть с парашютом. Вот, кстати, я ни разу не прыгал с парашютом. Надеюсь, в этом году я исполню эту мечту. Мы хотим прыгнуть с любимой. Наверное, первый раз я прыгну с инструктором, а второй раз я уже прыгну сам. Записывайте себе ваши мечты и выполняйте их. Пробуйте все самое новое. И тогда жизнь будет намного интереснее. А какой вообще в этом смысл, да, могут сказать некоторые? Ребята, когда вы рискуете, когда вы пробуете что-то новое, вы растете. Вот многие говорят, зачем путешествовать, лучше сконцентрироваться на бизнесе. Путешествие! Наоборот, помогает вашему бизнесу. В путешествиях вы отдыхаете, вы набираете сил. И именно в путешествиях к вам могут прийти такие крутые идеи. И потом, когда вы приезжаете с новыми силами, вы добиваетесь еще больших результатов. А те ребята, которые говорят, вот мне это неинтересно, зачем мне это, я знаю свое дело, зачем я буду тратить на это время. Особо не преуспевают. Да, они добиваются определенных результатов. Но они растут потихонечку, не так быстро, как те люди, которые путешествуют, которые пробуют что-то новое. Потому что, чтобы расти, вам нужно делать то, чего вы боитесь. Я вот не понимаю ребятам, бизнесменам, которые говорят, вот, нужно работать, это все детский сад, это ребячество. Ребята, а зачем тогда жить, зачем тогда работать, зачем тогда зарабатывать деньги, зачем вам деньги, если вы не наслаждаетесь жизнью, если вы работаете ради работы, можно сказать, работаете ради денег. Жизнью нужно наслаждаться, жизнь нужно ценить и нести пользу людям. Знаете, почему ребята улыбаются, когда... Чтобы, не трясли щеки. Чтобы щеки не тряслись. Итак, перед отъездом мы зашли в наш ресторан, который находится в отеле. Уже не стал заказывать традиционную местную кухню. Заказал фуага, ну, заказал оленину, стейки из оленины. Также заказал вот такие вот прикольные коктейли. Коктейль сердцеед. сердцеед. На грейпфруте очень горький и коктейль ведьма, да? Ведьма на ягодах тоже очень горький. На ягодах тоже очень горький. Сейчас мы кушаем, ждем машину, едем на вокзал и встретимся уже с вами в поезде. Так, проверочка. На этот раз я точно выкупил весь вагон. А в нашем купе нет цвета, да? Также в том, только так. Здесь Ладно, мало света Сниму вон там, где есть свет Я все равно выкупил весь вагон Так, на этом моменте Я буду заканчивать, ребята, свой влог Начал я влог с Буковеля В поезде и заканчиваю его тоже в поезде Я надеюсь, вам очень понравилась вторая часть В этой части было все экстрим Была польза и была, конечно же, мотивация. Я думаю, вы замотивировались. Как же я рад, что я вот снимаю уже концовку. Вы не представляете, как тяжело поддержать вот все это в голове, потому что я читаю ваши комментарии. Когда я читаю ваши комментарии, я вот выбираю отдельную тему для влога и стараюсь вам ее объяснить и стараюсь показать вам все на своем примере. Держу вот... Э Весь сценарий в голове, продумывая, чтобы максимально сделать полезным и максимально сделать интересным для вас влог. Огромное спасибо вам, ребята, за поддержку, за просмотр. Подписывайтесь на мой инстаграм, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что это огромная для меня мотивация выпускать для вас новые видео. Огромное вам спасибо за то, что вы цените влоги и вам нравятся влоги. Поставьте этому видео лайк, всех люблю, целую, пока.